И всем привет, друзья! С вами я, Альмир, и в этом видео, друзья, у нас продолжение спирального паркура. Ну что ж, давайте приступим. <музык> ну что ж, друзья, мы в том серии остановились примерно вот тот. Ну что ж, теперь продолжаем. А, кстати, надо нажать на Spawn point. Или чикпайн, там не написано, короче. Ну что ж, прыгаем и сделаем наш первый файл, как всегда. А нет, все таки перепрыгнул, друзья. Блин, телефон сильно лагает, друзья, извините. Когда вчера записывали с другом видео, с моим другом Динаром, то так сильно не лагало, а теперь почему-то лагает. И не понимаю... Так, прыгнули, друзья. И теперь вот сюда. Перепрыгнули. А тут, походу, лава. Да, тут течет лава, друзья. Ну что ж. Так, а теперь куда нам интересно? Походу, вот сюда. Да, да, да. Так, прыгаем сюда. Теперь... Ага, друзья, я понял. Сперва надо прыгать вот сюда, а потом вот сюда. И потом вот туда. Все, тут ясненько, друзья. Хопа, она так перепрыгнули. Теперь на эту... Блин, друзья. И, кстати, друзья, считайте, пожалуйста, и пишите в комментариях, сколько э, в этом видео я буду, так сказать, упасть или пасть, короче, как-то так по-русски не очень сильно шарит, друзья. Извиняюсь. Так. В том видео, друзья, вы наверное услышали э, этот моего друга Динара. Он тоже татарский разговаривает. И нам как бы сложно, друзья, говорить по-русски, потому что мы уже привыкли уже говорить по-татарски. И как-то русский нас не тянет, так сказать. Но я стараюсь. И опять упал. зафейлил, блин. Так, ну что ж, продолжаем, так, а походу теперь немножко остановилась лаги, друзья, но я теперь не могу посмотреть сколько фпсов, в том версии, друзья, там у меня наверху было видны, видны, так сказать, сколько фпс у меня, там у меня только было 11 или 13, короче, до 15 походу. Так, я что-то здесь падаю и падаю. Наверное, буду использовать магию монтажа, но пока что нет. Пока что у меня бомбежки, так сказать, нет. Прохожу своей силой. Так. Блин, этот автопрыжок меня уже заколебал. Так, давайте выключим этот автопрыжок. Все. Теперь будет хорошо пройти наверное Во! так счет не перепрыгнул О, блин друзья все я буду а как блин как мне вылезти а все все у меня же этот автопрыжок отключенный так Что-то не этот не прыгнул на меня так хопа она так перепрыгнули друзья что блин как там можно зафейдить блин капец друзья у меня телефон лагает блин и кстати друзья от моего канала пожалуйста не отписывайтесь у них когда было 172 а теперь стало 171 что за фигня? Пожалуйста, не отписывайтесь, друзья. Я прям от души стараюсь выпускать на своем канале видео. И стараюсь для вас. И для меня, конечно же. Так. Пожалуйста, подпишитесь на канал. Вам не сложно, а мне безумно приятно, друзья. Так. Надо выйти из воды. Так. Просто кто-то там у меня в канале, ай, на канале отписался друзья пожалуйста так не делайте это мне очень обидно так хопа да друзья перепрыгнул это чертовое место теперь бы вот здесь не зафейлит. не зафейлит, так сказать а нет друзья знаете что я поставлю тут спаунпоинт я же дал для себя опку ну ка сейчас point все так теперь походу надо идти вон туда блин друзья вот вот для чего надо этот spawn point вот так умираем и появляемся снова здесь так блин походу у меня эта прорисовка выведена больше Зачем-то да, не прекращаются эти лаги Так Мягкое освещение А давайте его уберем Теперь не очень так красиво, друзья Но все равно Все равно лагает, блин Так Наверное, из-за записи экрана, друзья Капец Так, теперь нам лучше кельнуться Чем упасть сегодняс... вниз это будет очень долго. Так, прыгаем сюда и теперь на заборчик. Опять кильнемся, друзья. Так, Пожалуйста, давайте ставьте лайки, друзья. Вы поможете мне, так сказать, своими лайками выйти в это место. Ты, наверное, сейчас вот мне смотришь. Наверное, именно ты вот на мой канал не подписан. Давай-ка подпишись. Мне будет очень приятно. Давно я допрыгнул до сюда. Так. А ещё, ну... Зачем он мне не убивает? А, все, Просто Майнкрафт немножко подвис. Так. часа за фигня? Что происходит? А. Надо убить себе. Друзья, все капец, Майнкрафт подвис. Что делать? Я не знаю. Так я умер. Так норм, пока что я умер. Майнкрафт походу отвис. Так, если друзья я доберусь до следующей секунды, то я закончу этот ролик. А пока что нет, мне при придется прыгнуть на эту воду. Так, сейчас он прогружет. Так, проходим дальше. Что за фигня? Зачем мой Майнкрафт опаздывает на несколько секунд? Сразу не успеет. Вот, видите, друзья? Он не прогружает все. Вот эта вода должен убить всегда. А мой Майнкрафт зачем-то... Вот, видите? Вот. Прям сейчас он отнял меня сердечко или вообще не отнял вообще фиг знает. Вот зачем я не умираю? Я не понимаю, блин. Так вот убила. Так, друзья. Вот теперь я могу использовать друзья магию монтажа. Ну что ж, я делаю мон магию монтажа. Чик. Так, друзья, для этот магии монтажа мне пришлось перезайти в Майнкрафт. А то очень сильно лагало. И поставил вот тут вот шекпоинт. Вот если не верите. Ну что ж, теперь проходим дальше, друзья. Опа, перепрыгнул, да, неужели. Так. Друзья, как вам такая идея, если я сейчас перейду на старые версии Майнкрафта? На 1.8.1. Там у меня более-менее не лагало. Пишите в комментариях. А пока что я буду проходить. Так, продолжаем проходить, друзья. Так. Теперь, наверное, по лестницам надо идти наверх, так сказать. Так, вот. А тут, походу, легко, друзья. Так. Или нет. Или нет будет жесть если не будет легко так сказать так так так так, так, так, так. главное не, не упасть друзья так <coughs> да мне пофига тут все равно этот <coughs> у меня голос блин просел блин проклятый голос так вот вот все друзья так щеки поки так перепрыгнуть теперь вон туда хоп она блин Капец, Майнкрафт лагает, друзья. Наверное, именно сейчас я... Э, именно сейчас я... Перейду на эту старую версию. Так. Блин, не могу допрыгнуть. Хопа Хопана, блин. Короче, друзья. Перехожу, перехожу так сказать, старую версию Майнкрафта. Ну что ж, чтобы этот не лагало, друзья. Так, ну что ж, давайте, друзья. Для вам это будет э, один секунд или один щелчок вот такой вот, смотрите-ка. Хопа! Ну что ж, друзья, вот я на старом версии Майнкрафта. Как видите, уже ничего почти что не лагает. Ну что ж, проходим дальше, друзья. Так. Лестницы меня уже доконально заколебали, друзья. Опа, она хорошо что теперь не лагает я кстати как вы как вы видели друзья включил мягкое освещение так вот добрался до сюда капец теперь надо прыгнуть вон туда хопа так все друзья допрыгнул так теперь теперь теперь что тут делать интересно а, тут никак не про.. А, вот, вот, друзья. Я увидел. Так, теперь. По заборщиков. Блин, друзья, как.. Даже не знаю, что сказать. Просто не могу пройти. Вот видели, друзья. А, что теперь делать? Обратно проходить. Да, блин, я не буду обратно проходить. Я лучше использую магию монтажа. Чик. Ну что ж, друзья, вот магия монтажа вот так вот. Прикольно сработала. Теперь я здесь поставлю спаунпоинт, на всякий случай, чтобы если что, чтобы снова не попасть в ту сторону, а то будет очень фигово, поэтому я ставлю спаунпоинт. Так, сейчас я поставил спаунпоинт. Так, прыгаем сюда, а когда я вот здесь ставлю спаунпоинт, друзья, ничего не происходит, и не падаю. Закон подлости так перепрыгнул друзья так теперь сюда и и так далее так сказать а тут допрыгнуть до, до до того так ну что ж прыгаю друзья хобанай перепрыгнули друзья теперь тут ждет еще что-то такое. так почему то еще а вот друзья чекпоинт. ага Нашли чекпоинт, ну что ж Проходим, друзья, проходим Так Блин, через слайм, капец Без комментариев Так Прыгаем сюда и так далее Я уже не хочу сказать эти слова повторно, блин Так, останавливаемся и прыгаем вот, друзья ну что ж, в этом я буду, друзья, заканчивать. Вот, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь мнением в комментариях. Кому понравилось это видео, друзья, еще раз повторюсь, ставьте лайки и комментируйте это видео. Всем пока, друзья!